Я приветствую тебя на своем канале. Сегодня тема нашего расклада будет звучать так. Какую силу в себе несешь ты? Расклад будет общий. Я постараюсь сделать его... Прошу прощения. Сделать его максимально ужатым, но тем не менее... Попытаюсь раскрыть немножко, да, завесу для кого-то тайны, для кого-то не тайны, потому что многие, кто открыл этот расклад, уже знают, чувствуют какие-то в себе задатки, и ему нужно направление, да. Давайте сделаем три позиции. Это позволит нам сделать более подробный расклад, да, на каждый вариант. И ну, я не вижу, как бы, да, смысла растягивать на несколько позиций, там, от четырех и более, да. Так начинаем. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Выбирайте свою позицию, все тайм-коды будут указаны в описании. Мы начинаем. Первый вариант, я вас приветствую. Какую силу несешь ты, первый вариант? Я сперва сделаю несколько, вытащу несколько карт, чтобы примерно выяснить направление, да, куда наш разговор будет идти. И мы продолжим. Кот тут в кадр попадает. Надеюсь, он вам не помешал. Так. Дайте мне время подумать. Я могу сказать, что ты в начале пути. И ты уже предпринимаешь какие-то действия, да, на пути к практике на пути освоения своего ремесла. Но проблема в том, что у тебя очень много интересов, и ты разрываешься между ними. На все у тебя не хватает физических времени и ресурсов. Ты очень много времени уделяешь Тому, я извиняюсь, <свят> Нет, <цена. свят> я извиняюсь еще раз, ты очень много времени уделяешь а, каким-то новым знаниям. То есть это я сейчас имею в виду какие-то статьи. А, и, возможно, ты покупаешь книги, ну или просто просматриваешь, да, в свободном доступе какие-то. А, Носители различных практик, различных а, вот различные эзотерические, да, вот познания ты собираешь по крупицам. Но дело в том, что в интернете какие-то вещи можно подчерпнуть, да, но не все. И э, так как сколько людей, столько и мнений. Соответственно, у каждого своя точка зрения, каждый, каждая жаба, что называется, хвалит свое болото, да. И из-за этого, из-за того, что каждый вносит в ту информацию, которую он предоставляет, да, в свободном доступе, он вкладывает в свое мироощущение, вот это, в свое я. Да? И если обобщать, да. Все эти знания, которые ты собрал, собрала, да, появляется диссонанс когнитивный. Это запутывает. И очень сложно вначале, да, зерна отплеил отличить. Поэтому в твоем случае тебе нужно больше не на внешние вот эти вот ресурсы внимания обращать, а на внутренние, да. А не надо там распаляться так сильно как делаешь сейчас это ты но и не надо бросать все и сразу начни сначала а вначале мы всегда начинаем в себя в как бы это глупо не звучало но тем не менее ориентируйся на свое чутье то что у тебя вот я по картам вижу, да, это все связано с мантикой. Туда входят различные техники, там, предсказания, там, начинают таро, заканчивая, там, костями или еще чем-то, там, возбоском, рунами и так далее, да. На что у тебя, как бы, душа лежит, на то и ориентируйся. Потенциал в тебе есть огромный достаточно, поэтому... Не все сразу, не все сразу, могу так сказать. И не надо лишний раз об этом, как бы объяснить, рассказывать не тем людям. Ну, я бы посоветовала, так как ты вначале находишься вообще по максимуму, от этого вопроса изолировать общество то есть, да, от тебя. Ну, если оно никаким образом не относится к эзотерической форме, да. Учитель, я бы не сказала, что здесь нужен. Здесь нужно уединение, некое отшельничество. Ну, я не говорю, что тебе нужно собрать все вещи и уехать куда-то там. В тайгу, да? Нет, тут говорится о том, чтобы ты немножко вот в этом своем увлечении немножко отошел назад от людей. Там, от их мнения. Потому что это все вызывает в голове кашу. И твои внутренние вот эти вот рецепторы, они глушатся. Они путаются. Хорошо, давайте посмотрим, что тебе поможет в становлении обретения силы в развитии твоем. Смотри, тут сразу идет чистка своего пространства от лишних а, элементов, ну в частности людей, а, отфильтруй свое окружение и свои внутренние вот эти вот установки, да, навязанное обществом тебе нужно конкретно проработать вот эти вот вещи, потому что Чувствуется, знаете, что твой ментал, он слабый. Твое «Я», оно где-то глубоко там, под коркой сидит. Да? И когда нужно принять решение, ты теряешься, ты не можешь взять ответственность за свои действия. Ты постоянно спрашиваешь чего-то совета. И ни одного человека зачастую. да. А, и на основе этого да, ты... Пытаешься как-то проанализировать некий ход событий, ход действий. Но это все и в корне неверно. Тебе нужно самому принять свое решение. То есть тут императрица, да, это человек, мы не привязываемся к полу, да, это человек, который, у которого своя глава на плечах, который все прекрасно понимает и осознает, да, в первую очередь осознанность. И этого тебе не хватает, тебе нужно переработать вот это вот какие-то свои страхи, предрассудки, вытащи свое я изнутри. Вот что тебе необходимо на данном этапе. но ну, а сила твоя заключается в том, чтобы видеть знаки, распознавать их и анализировать на основе этого, да, предпринимать некие действия, ориентируясь на свое внутреннее я. Вот оно. Так. Ну вот видишь. Тогда, когда ты придешь в гармонию с самим собой, да, очистишься от ненужных людей, нечистот, соответственно, да, глубоко заложенных с детства, да, обществом и всеми остальными да, вещами, тогда придет гармония в твою жизнь, ты сможешь э -э, развиваться, и, этим, и это развитие позволит тебе построить то основание, в тот фундамент, который ты уже сможешь преобразовать во что-то более более такое крепкое сооружение да, внутри себя вот эту силу то есть тебе нужна система ну это уже в дальнейшем, да, твоя внутренняя система это, то есть это кодекс за края которого ты не заходишь я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, и не гонись за деньгами, ни в коем случае. Я не говорю, что ты должен или должна там, за дарма что-то делать, да, в чем то развиваться. Нет, развивайся, но не гонись за деньгами. Деньги — это не важно. На начальном этапе тебе нужно разобраться для начала в себе, потом уже с измеримо твоим знанием Своим умением придет и твоя слава, независимость финансовая и все остальное. Но в голове у тебя да и в душе должно всегда отложено, отложено быть мысль о том, что ты делаешь это ради себя, а не ради каких-то внешних ресурсов. Да? Ориентируйся всегда на чуйку. Потому что, как правило, как где за большими ожиданиями приходит огромное разочарование. Так, на, с первым вариантом мы, ну, пожалуй, все. Давайте перейдем ко второму. Эти пластиковые карты, конечно, то еще удовольствие собирать. Кому, кстати, недостаточно одного варианта, можете сразу весь расклад прослушать, если вам так угодно. Или же а, выбрать еще какой-то из двух оставшихся вариантов. Мы переходим к второму. А, второй вариант я тебя приветствую. Секунду, я сейчас перетасую колоду. Так, я уже название забыла, да. Ну, суть я как бы помню. В чем твоя сила, да? Второй вариант. Второй вариант хочет все и сразу, да? Или во многом преуспел. Как ему кажется. Это чувство, знаете, возникает от этой карты Что ты как-то в состоянии Не то что защиты Ну вот, знаете, после вот этих войн Такое шаткое перемирие ну, Вот это чувство обостренной Защиты что-то такое видит от этой карты. В чем твоя сила? Люди, вы тут явно находитесь в каком-то переходе из одного состояния в другого. Да? А, возможно, у кого-то просто сейчас левел а, ап, как бы еще это обозначить, ну трансформация грубо говоря, рушатся старые устои мировоззрения, приходят новые. Человек сейчас эмоционально-духовно истощен, устал от постоянных атак. В каждом ты видишь потенциального врага. Но это пройдет ничего страшного. Ты можешь э -э, заниматься разными вещами. Про таких людей говорят, что они не черные, не белые, да. Все зависит от тебя, от твоего мировоззрения, от твоего суждения. Тут человек с определенным опытом пришел на расклад. Если первый вариант, да, он в начале пути находится, ему еще предстоит, да, зерна отплеил, отличать, да то второй вариант – это уже человек, который побывал в этом, пережил и сейчас переваривает, да. У некоторых, возможно, уже есть помощники. Ну, ментальные там. Кто-то общается среди таких же, как он. Сила наказания сразу выходит. Очень хорошо вам пойдет, пойдут такие вещи, связанные с. Ä, наказаниями за плохие деяния, то есть, да, связано там с обратками, связанные с, ну, где-то, возможно, даже более жесткими мерами. У вас есть этот стержень, да, у вас есть на это право. Единственное, нужно не зазвездеться, что называется, да, То есть не надо рубить с плеча. Вам нужно от иду перед тем, как предпринимать какие-либо действия, да, сразу со всех сторон, просмотреть всю ситуацию. Если к вам человек приходит да, за воздаянием, за справедливостью, вы не должны вставать чисто на его сторону. Вы должны всю картину маслом увидеть, прежде чем что-либо предпринять. Да, потому что ваш род, что стоит за вами, он достаточно древний. И ваша сила, она идет от этого рода, да? Тут неважно, по отцу или по матери, тут суть в том, что если вы сгоряча куда-то влезете, да, то сила вашего рода, она может за вас счет, то есть карма рода, да, она может э, ну, уменьшиться, увеличиваться, ну, в зависимости от ваших действий, да, потому что вы как являетесь проводником, являетесь лицом, да, э, вот бывает э, модели, да, ну, какой-то определенной марки, да, и в зависимости от каких-то действий да ну так как это публичная личность то по нему судят допустим вот его работодателя да грубо говоря и если уж вы взялись как бы за это, вам нужно не только своим я рас... как бы объяснить ориентироваться на свое я, да, но и смотреть на то, как на это смотрят ваши предки, что за вами стоят духи ваши ну конечно, последнее слово за вами всегда будет, но вы должны очень быть аккуратны в этих вещах ну вы далеко пойдете, очень многими вещами будете заниматься по жизни, очень разными, как на первый взгляд, возможно кому-то покажется, ну вообще далекими от вашего предназначения, да, рода, деятельности, вообще другая вам покажется, но на самом деле все взаимосвязано, одно переходит в другое, и все это на самом деле лишь грань чего-то большего, да, вашего предназначения. Вам нужно очень многое в этой жизни понять, увидеть, осознать и во многом поучаствовать. У вас очень большой длинный путь. Так-так-так, я извиняюсь, я извиняюсь. Чего ты пришел сюда? Или, да, так, что я говорила-то? Да, никогда не бойтесь того, что вы где-то одни остаетесь, да? Ну и на физическом плане. вас не должно это волновать, вам должно быть наедине с собой комфортно. Если это не так, и вы достаточно ну, много времени проводите с людьми посторонними там, Или неважно с близкими И так далее Это вас не наполняет Это вас э, иссушает Вам очень много времени Предстоит э, Провести с самим собой да? Чтобы наполниться Чтобы переосмыслить что-то Но несмотря на это С вами рядом есть люди, которые... на которых можно опереться в трудную минуту, да? которым не нужно что-то лишнее там объяснять, они и так вас поймут. Да, долгий путь у вас, конечно, предстоит развитие, оно для вас бесконечное. Я даже могу сказать, что люди, которые выбрали этот вариант, они очень много... Жизни прожили И, кстати, на основе этого Вы очень многих проблем Вот сейчас вы избегаете их И даже не обращайте внимания На многие вещи Они, ну, Как бы, да, может быть Такое, что Ваши сверстники, не знаю Ровесники, вот та среда, в которой Вы, допустим, провели детство отрочество и так далее вот люди вокруг вас они очень сильно были подвержены времени влиянию, там внешним факторам, там не знаю политики там экономики и так далее да ну на вас это вообще никак не влияет ну как практика настоящего да многие вокруг вас спивались возможно там принимали психоактивные вещества но не вы ну, возможно, кто-то что-то пробовал там, да. Но это так чисто... как бы в одно ухо влетело, с другого вылетело. То есть, чтобы там в какие-то такие низкосортные вещи углубляться, нет, у вас такого нет. Даже, возможно, иной раз у вас... Ну, вот приходящие да, к вам люди, они очень сильно удивлялись тому, что как так ты не знаешь вот этого, вот этого, да это, ну, я сейчас говорю, допустим, про какие-то там э, не совсем законные вещи, вещества, там, ну, и так далее, там, какие-то поступки, а вы, вас, вас это не интересует, вам, вас, ну, как-то, знаете, вот, обтекало всегда у вас, даже, ну, то есть, вот это само пространство, да, вот, не, пагубное, оно как-то мимо вас, оно вот так проходило, Многие удивляются из-за этого Ну и вы, в принципе, тоже удивляетесь Периодически Когда сталкиваетесь с такими людьми Или слышите какие-то вещи От кого-то, да вот. Для вас это непонятно Это чуждо Хотя, возможно, вы родились В не самом благополучном месте, да В не самое благополучное время ну, и так далее, да Не от мира всего, как говорят Про таких еще вы не сильно паритесь насчет каких-то общепринятых стандартов там в плане как вы выглядите или как нужно себя вести. Вы достаточно спокойные, у вас размеренные палатки, я бы так сказала, да? Но вы при этом не заторможены, как бы, да? У вас просто свое мироощущение, и вы как бы течете по этому... по этой реке, да? Как рыба в воде, в общем, все чувствуете? Вам сложно находиться в скоплении, огромном скоплении людей, вам больше подходит уединение, у вас не будет много друзей, но будет огромное количество знакомых, приходящих, уходящих. А... Вот сейчас осень, да, возможно, кто-то откроет этот расклад в какой-то другой сезон, не в этот даже год, 2022, да. Но тем не менее, да, да, вот то время, когда вы этот расклад открыли, для вас это время является самым продуктивным в плане развития, саморазвития, да? Я вот, например, для себя поняла, что для меня осень — это самое продуктивное в этом плане развития, да? Время подходящее. Возможно, у кого-то другое будет. Но обращайте на эти вещи внимание, делайте какие-то выводы для себя, чтобы потом не удивляться тому, что у вас что-то идет не так, допустим, в реальной жизни, да, в плане нам денег и всего остального. Это не значит, что а жизнь повернулась к вам в задницу. Нет, это говорит о том, что вам нужно пере... переориентироваться на другое немножко, именно на саморазвитие. Поэтому обращайте на эти вещи внимание. Учеников у вас я не вижу на данный момент. Да и не нужны вам. Вы сами большой ученик. Ученик, который, конечно, может быть, знает больше, чем многие учителя, которые, ну, люди, которые себя так называют, да. Вы не бежите за каким-то признанием, да, что вот я больше знаю, многому могу научить. Нет, вас это тоже не особо интересует. Мысли иногда, возможно, закрадываются, но это не то, что вам нужно. Так. Если кто-то думает о том, что встречу ли я своего возлюбленного, там, ну, с кем по жизни будете, да, встретите, даже можете вообще не переживать. Но всему свое время. Не нужно думать о том, что у вас там э, на всю жизнь... Э, за всю жизнь вы не встретите того самого человека, своего родного, да, вторую половину. Нет, он придет, но нужно для вас для высших сил время. Когда вы будете готовы, действительно, тогда к вам придёт. Не нужно распыляться на ненужных людей. Вот так я вот сказала. Это логично, да. Тем не менее. Второй вариант очень интересный сегодня у нас сильные, побитые жизнью, да, моментами. Но это нужно было для того, чтобы вы уже начали себя э, чувствовать, позиционировать как практик, да. Эти испытания, это как вот в играх любых проходите один уровень, затем второй. А до этого все, что было у вас, да, это все было, ну как, обучение в игре, да. Да, какие кнопки нажимать. Так, все, спасибо. Второй вариант. Мы идем дальше. Третий вариант. Приветствую тебя. чем твоя сила? У -у -у. Ну тут люди, однозначно, которые с огромным запасом сил. Люди пере переполнены энергией. Люди, которые... Не знаю, копят в себе, ну, копили, возможно, с рождения, да, эту энергию. Возможно, даже не знаете, куда ее девать. Да. В чем твоя сила? А -а -а, некоторым, кстати, из тех, кто пришел на этот расклад, выбрал третий вариант, да, эта карта может говорить о том, что... Возможно, вы Подходите, да Для служения При храме, да? Ну, я не говорю сейчас Конкретно какой-то там, да Религия вообще, в принципе То есть вы можете Или вам На роду было, да, написано Что вы могли Пойти в эзотерический путь, но как бы как монах. Вот. Буддийский, там, пантоон. Христианский и так далее, мусульманский. Тут без разницы. Мировая религия вот таких любит, короче говоря, как вы. Возможно, кто-то туда и пошел. Ну, вопрос тогда, что вы здесь делаете? Ладно, хорошо. В чем твоя сила? Твоя сила, она максимально проявляется, когда ты находишься в своем пространстве. В, не знаю, возле своего алтаря максимально, то есть, да, она проявляется. Грубо говоря, возле своего рабочего места. Если кто уже практикует, да. Твоя сила разбираться с вещами, которые, ну, не посильны для множества других людей, то есть, да, Там совсем отказные вообще ситуации. Вот ты вообще вот спокойно, да. С легкой рукой вот такие моменты можешь разрешать. Так там, где 20 человек отказалось, ты просто с первой попытки возьмешь и все развеешь тучи, что называется, да? А -а -а -а. Интересно. Очень интересно. Так, люди. Как я уже говорила, да, сильнее всего ты, конечно, себя проявляешь вот в своей тарелке, когда находишься на рабочем месте. Ну, как... Кому надо, тот понял, да, о чем я говорю. Там, где ты как бы постоянно практикуешься. А, но моментами тебе нужно уходить в... в самоизоляцию, что ли, в аскезу от людей именно, от людей. И копить свои ресурсы дальше. Да, у тебя огромный потенциал и запас энергии, но мы не все как бы... Расход у всех разный, да? Начнем с того, да? Э, к тому же вот эти большие и великие дела, которые ты можешь совершать, да? Они требуют огромных затрат сил. И мы не бесконечные резервуары для энергии, да? Подпитываться тебе ими нужно вне своих систем. Для этого ты будешь посещать различные места силы. Очень много путешествовать. Какие-то ретриты возможно проходить будешь. Но я бы советовала тебе все делать максимально по возможности вот в одиночку. Потому что ну, чтобы ты просто не отвлекался. Ты также будешь копить свои силы, да, на вот этих выездах. Но из-за того, что будут другие люди, вот эти биополя будут соприкасаться, ты будешь отвлекаться и так далее. То есть потенциал больше у тебя будет, когда ты будешь один или одна, да. прослеживается некая дуальность в плане образа жизни, да. Ты тут... Э -э, как объяснить? Ты тут зарабатываешь тем, что ты э -э, как бы помогаешь людям, с одной стороны, да. Тратишь свою энергию на решение этих проблем, каких-то серьезных. Но образ жизни, он, таким, он такой, что очень часто тебе приходится разъезжать по разным местам. Я бы посоветовала тебе вот те места силы, которые ты будешь наиболее часто посещать, попросить оттуда взять какую-то кусочек силы, да, в материальном плане там, то есть это будет как портал для того, чтобы вернуться туда дистанционно, что называется, да, подкопить силы, и еще попросить э, у этих сил, чтобы чтобы они как-то взяли над тобой некое ну, под крыло тебя взяли и обучали чем-то то есть чтобы для тебя там было место короче говоря не, не все места нужно посещать и можно да все зависит там от многих факторов но тебе бы это помогло реально Не перетруждайся, не бей больше, чем ты способен в данный момент, не старайся все, все проблемы решить, потому что из этого ничего хорошего не выйдет. Не. Работа это работа, ну в плане, да, сейчас говорю про... Так, извиняюсь. А, нет, все правильно. Работая в плане эзотерическая это работа, а домашний быт тоже никто не отменял. Жизнь обычной тоже нужно заниматься своей. Потому что если ты уйдешь туда целиком и полностью, ты там потеряешь свои жизни личной даже. Дитя мира, дитя солнца. Очень много будет препятствий на твоем пути. Ну, это будет с одной стороны для проверки тебя, с другой стороны для того, чтобы ты прокачался, еще стал сильнее, могли. Ну, будут такие заключения, конечно. Но ты с ними спокойно расправишься. Тут никаких не вижу тяжелых ситуаций на тебя. А, смотри, карта влюбленной, карта мира, карта Солнца вышла. А, ну, ты любимчик, что я могу сказать? Поздравляю тебя с этим. Uh, тоже, опять же, для тех, кто переживает о том, что никогда не встретит свою любовь, не встретит, uh, или там встретит, но она будет недолгоиграющая. Uh, эти сомнения вообще все прочь от себя гони, потому что для любимого ребенка uh, этот мир сделает вообще все. В том числе и предоставит тебе твоего человека, на которого ты сможешь опереться. Опять же, не забывай, что этому человеку тебе нужно будет делать защиту периодически. Но ну, это как бы можно было и не озвучивать, да? Ну, все. В принципе, что я могу сказать? Это твое. Если кто-то уже потихоньку зарабатывать начинает на этом, я вас тоже сердечно поздравляю. В принципе, у ваших сил сделать так, чтобы это был постоянный заработок, да? За счет помощи людям. Потому что здесь идет из чистой благодарности вот так. на этом я наверное закончу кому интересно было ставьте лайк подписывайтесь на канал предлагайте свои темы для расклада а мы увидимся с вами в следующем видео всем пока пока